Всем привет! Давно я ничего не записывала. Сегодня мне удалось выбраться в город. Можно сказать, что почти в центр. Да. Ходила себе новые очки. Выписывала. И ни шатка, ни валка. Где-то с чем-то евро. Да. А стекла, не стекла линзочки. Да. Зрение никудышнее стало. Совершенно никудышнее зрение. Ну что ж, как есть. На мир еще смотреть можно. Вот. Погода сегодня солнечная. Ветер холоднейший. Северный. А температура всего плюс 11 градусов. А вот этот здесь каштанчик растет набрал цвет уже вот такой он красивый пушистенький ну так <смех> интересно на него посмотреть он вот какой-то приземистый у меня около дома так ввысь пошел а этот такой какой-то раскидистый Но он, он, тоже красивый вот что тут иду немножечко по улице велосипедов нет такой холод кто же тут будет кататься да и потом сегодня всего лишь вторник ни суббота, ни воскресенье рабочий день вот этот весь наш магазинчик в центре называется Музовый старинного образца все восстановлены все что Перед войной в войну разрушено, сейчас стоит левая, да, все везде порядок, чисто и уютно. Немножечко пройду вперед. когда ветер, конечно, ничего не видно. То есть не слышно. Вообще сегодня такой странный день. Я долго думала о приобретении очков. Но куда денешься? Надо, очки нужны. Смотреть надо. Кое-что еще пока вижу. Но не так хорошо, как раньше. Все-таки эти 25% зрения, оно, оно очень ощущается. Красивая погода. Вот, держу телефон, да? На вот, руках морстит. Вот, в общем-то, язья какие-то. Вот, вот еще одно да? дерево такое пушистое. Даже не пойму, на лёд похож.